Добрый день! В этом небольшом обучающем видео уроке мы постараемся рассказать о том, как сберегать и инвестировать, а также о двух инструментах, способных сделать эту деятельность действительно эффективной сложном проценте и диверсификации. Как эффективно делать сбережения, когда нет денег? Этим вопросом задаются многие, но немногие рассматривают процесс сбережения как действительно полезные и необходимые занятия. В наше время проще взять кредит и выплачивать огромные проценты банку, чем ежемесячно откладывать часть дохода. Однако, если начать делать постоянное отчисление в свой личный сберегательный фонд, то вы легко достигнете практически любых финансовых целей – образование для детей, загородный дом или обеспечение старости. Часто люди просто откладывают момент начала сбережения на более поздний срок, когда они начнут получать больший доход – но в большинстве случаев с ростом доходов растет и текущее потребление. Получается, что мы учимся, усердно работаем, повышаем свою квалификацию, но тратим весь свой доход и не можем сделать ключевой шаг к реальному финансовому благополучию. Единственным нашим шансом стать финансово независимым являются своевременно сделанные сбережения, которые мы в дальнейшем постараемся удачно инвестировать. Откладывать часть дохода должно стать для вас таким же простым действием, как покупка проездного на метро. Так как же сберегать? Принцип «отложу то, что останется в конце месяца» не работает. Это проверено. Чтобы процесс был эффективным, надо сберегать по принципу «заплати себе первому». Получив зарплату, сначала отнесите небольшую ее часть, 5-20%, на банковский депозит. Так вы в какой-то степени защитите деньги от инфляции и от собственного желания их потратить, а остальное расход, расходуйте на текущие нужды. Вы сами заметите, что эти отложенные 5-10 тысяч рублей на самом деле никак не скажутся на ваших потребительских привычках привыкнув откладывать допустим 10% от дохода, когда он еще номинально мал, вы значительно упростите себе задачу накопления, когда ваш доход будет расти, а соответственно установленная для сбережения сумма тоже будет расти. Пока вы еще не стали гуру инвестиций, главным принципом выбора инструментов для сбережения будут надежность и максимальная доступность или ликвидность. То есть для накопления вы должны выбрать такой вид счета, который будет максимально защищать ваш капитал от любого вида рисков. Кроме того, вы должны иметь возможность снимать, переводить и управлять вашими деньгами в кратчайшие сроки по вашему запросу. Для этого, например, подойдет краткосрочный пополняемый депозит в крупном надежном банке. Каждый месяц мы получаем зарплату. Одну ее часть мы отдаем магазинам, другую банкам и коммунальным службам, не оставляя ничего себе. Получается, что каждое утро мы идем работать на деньги, которые работают на кого-то другого. Чтобы добиться финансовой независимости, надо заставить деньги работать на себя. Теперь поговорим об инвестициях. Большинство людей считают, что инвестиции – это сверхсложная задача, настолько сложная, что лучше этого избегать. Одно из оправданий, чтобы не делать лишних усилий – это молодость. Оставим, мол, управление деньгами и сферу инвестиций для пожилых, богатых и опытных людей, а у меня еще есть время. На самом же деле, чем раньше мы начнем откладывать и инвестировать часть наших доходов, тем быстрее мы реализуем финансовые цели и станем финансово независимыми. Что же мешает людям заниматься инвестициями и управлять своими финансами? Давайте посмотрим. Первое – якобы недостаточное количество денег. Об этом мы уже говорили, и важно понимать, что инвестиции доступны не только владельцам огромных состояний. Ведь можно открыть депозит на небольшую сумму, приобрести паевый инвестиционный фонд или вложиться в некоторое количество ценных бумаг, при этом рассчитывать на тот же процентный рост. Второе – многие думают, что инвестиции – это рискованно. Многие молодые люди, следящие за происходящими в мире событиями, крайне испуганы последствиями экономических кризисов. Поэтому инвестирование расценивается как связанные с риском занятия, как потенциально опасное начинание. При этом люди забывают, что способы инвестирования разнообразны с точки зрения рисков и доходности. Для инвесторов с острой боязни убытков а в средней долгосрочной перспективе можно собрать весьма консервативные портфели за облигаций и акции самых стабильных крупных компаний. Кроме того, они могут вложиться в паевые инвестиционные фонды или купить структурные продукты. Инвесторы, желающие взять на себя риск, могут вести более агрессивную торговлю акциями самостоятельно, рассчитывая при этом на гораздо большее вознаграждение. Третье – это желание постоянно отсрочить момент начала инвестирования. Здесь стоит помнить о том, что чем раньше вы начинаете инвестировать, тем раньше вы достигаете поставленных целей, и, образно говоря, тем больше деньги производят денег. Такие ограничения кажутся непреодолимыми препятствиями для начала инвестиционной деятельности. Это, эти распространенные заблуждения сразу же стоит отбросить в сторону. И помните о главном – те, кто начал изучать, исследовать, пробовать инвестиционные методы и принципы, имеют необозримо большие преимущества перед теми, кто отложил этот процесс на будущее. В третьей части нашего урока поговорим о том, как работают деньги или в силе сложного процента. Всем известно, что деньги должны работать на вас, но, под, но в тумбочке и под подушкой они не размножаются. Зато капитал можно приумножить, выгодно его инвестировав. Выгода измеряется тем, сколько для нас будут зарабатывать наши деньги. А здесь уже все зависит от того, как мы управляем своими инвестициями. Давайте считать. Чтобы почувствовать разницу в управлении деньгами, сравним два случая. Пример первый. За год вы смогли отложить 100 тысяч рублей и купили на них облигации, что дает вам 10% ежегодно. Каждый год вы с чувством выполненного долга снимаете проценты и тратите их. Получается, что ваши деньги заработали для вас на например, за 10 лет еще 100 тысяч рублей, за 20 200 тысяч, за 30 300 тысяч. Пример второй. Те же самые 100 тысяч рублей мы вложили на тех же самых условиях. Единственным отличием будет то, что вы не снимаете годовой процент на собственные нужды, а вкладываете его вместе с основной суммой, то есть реинвестируете. Тогда за первые 10 лет вы заработаете 259 тысяч, за вторые 672, за третий десяток 1 миллион 744 тысяч. Разница очевидна. Если же вы продолжите пополнять счет каждый месяц или год на определенную сумму, то по истине. В течение времени мы увидим еще большее расхождение. В этом и есть сила сложного процента. Если мы останемся дисциплинированными инвесторами, то наши инвестиции с помощью сложного процента дадут нам такой эффект накапливания, который позволит к определенному сроку достичь действительно значимых результатов и осуществить свою заветную мечту. Время – наш главный актив. Начинайте раньше и ставьте долгосрочные цели, потому что только на длинной дистанции мы сможем ощутить эффект накапливания от наших вложений и работы сложного процента. Диверсификация – второй инструмент, который может сделать процесс инвестирования действительно эффективным и обезопасить вас от дополнительных рисков. Если хотите просто уберечь свои деньги от инфляции и соблазна все потратить, отнесите их в банк примерно под 10% годовых. Если хотите уберечь деньги от девальвации, вклад лучше открывать валютный. Правда и ставки там будут пониже, примерно 2,5-4% годовых. Маловато будет скажете вы. Тогда давайте раскладывать деньги по разным корзинам. Самую большую часть наших накоплений все-таки отнесем в банк. Причем лучше сразу открыть два вклада – рублевый и валютный. А незначительную сумму, примерно 20%, инвестируем в фондовый рынок. В целом, при распределении накоплений вы должны сами оценивать, во-первых, каких целей вы хотите достичь, накопить на пенсию образование детям или сберечь деньги для отпуска. И, во-вторых, насколько вы устойчивы к риску, то есть сколько от первоначальных инвестиций вы готовы потерять. В зависимости от этого вы можете поменять процентное соотношение на свое усмотрение, но новичкам все-таки не рекомендуется вкладывать большую часть накоплений в фондовый рынок. Вложите в акции только те деньги, которые никак не изменят в вашей жизни никак не повлияют на потребительские привычки. Распределяя таким образом свои накопления, вы в первую очередь сохраняете свои средства, а во вторую имеете возможность получить действительно высокие доходы, если грамотно подойти к процессу инвестиций в рынок акций. На фондовом рынке мы также не забываем о диверсификации. Не стоит все деньги вкладывать в акции одной компании. Даже очень крупные и, казалось бы, надежные эмитенты могут преподносить неприятные сюрпризы. Нужно сформировать свой инвестиционный портфель, куда сложить акции не просто разных потенциально доходных компаний, но и проследить, чтобы они были из разных отраслей. Но и в другие крайности не бросайтесь. Не надо инвестировать в десятки компаний. Целесообразно иметь в портфеле примерно 5-10 компаний. Но и тут большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги – высокорисковые акции. Диверсифицировать можно. Возможно, риски и другим образом вкладывайтесь не только в акции, но и одновременно в другие финансовые инструменты, например, в облигации и структурные продукты. На этом все. Сберегайте, инвестируйте и помните о сложном проценте и диверсификации. До свидания.